он начинает уметь пользоваться словами, он переводит вот эту эмоцию на уровень ментала, то есть обозначает свои эмоции каким-то набором слов, который берет, естественно, у своих родителей, воспитанных в определенных культуре. Тогда на ментальном теле у него образовываются некоторые конструкции, необходимые для того, чтобы правильно выражать эмоции. Если страхов в теле немного, в астральном теле немного, если ребенку позволено переживать эмоции. И не, они не лежат под, под спутным запретом, под спутным грузом запретов и ограничений, то тогда его ментальное тело тоже начинает развиваться достаточно свободно, то есть он одной и той же эмоции может прилепить, например, несколько терминов, несколько понятий, да, и уже свободно оперировать этими словами, вызывая определенные эмоции, потому что слово это как кнопка, как заклинание. Сказал слово, вызвал эмоцию, сказал слово, вызвал эмоцию. Но когда астральное тело сжато и ограничено страхами, соответственно к эмоциям может приписаться очень небольшое количество информационных конструкций, только те, которые позволительны в рамках этой сжатости. Таким образом астральное тело получает связку только с каким то одним понятием. Например, очень жесткое слово нельзя, оно сразу включает отрицательную эмоцию. Если это нельзя было достаточно жестким в культуре семьи, то впоследствии всякий раз слышав или произнося слово нельзя, человек даже уже во взрослом возрасте будет получать автоматические выплески вот этой вот отрицательной эмоции, которая когда-то была жестко прицеплена к этому самому слову. И это кнопка манипуляции для этим человеком на веки да? Скажи нельзя этого делать, да? и он не будет делать и даже не попросит никакого логического объяснения с того, кто ему это говорит, если этот человек имеет статус авторитета. В теле его прописан как родитель, то есть как функция кого-то старшего, которого он обязуется защищать. Дальше в астральном теле образовываются вот эти вот конгломераты, которыми мы с вами работали вчера. Это как раз и есть те самые низкие вибрации, и они обязательно прицеплены к какому-то определенному условию. И связку между этими конгломератами и словами, между эмоцией и словом мы с вами будем разбирать на третьем курсе на ментальном теле, освобождая себя вот от этих жестких связках. Сейчас мы с вами говорим об астрале, то есть о возможности вызывать эмоцию и направлять ее на свои цели. Для этого астральное тело должно быть свободно вот от этих самых докладов, вот от этих самых рамок. Потому что цель, любая цель и любое желание реализуется только тогда, когда мы можем подтянуть к нему достаточное количество энергии. Если энергии едва хватает на выживаемость, то ваши цели и желания реализовываться не будут. Но за каждой целью и желанием стоит истинный смысл. И, как правило, когда мы формируем себе какую-то цель, а уж тем более переживая какую-то мечту, Сознание ребенка не задумывается о смысле. Вернее, оно так его прекрасно знает, что не стоит на него совершенно обращать внимание. Но догматы слова нельзя, порой режут ему право реализовывать не столько желание, сколько смысл, который вложен был за этими желаниями. Соответственно, если смысл является более высокой, а смысл является более высокой, более онтологически мощной конструкцией, потому что находится на уровне будхиального тела. Если смысл стоит под запретом, то соответственно все связанные с ними цели и желания, цели по менталу, а желания по астралу, не будут реализовываться никогда. Понятно объясню? Mm -hmm. То есть если на будхиале стоит запрет, нельзя реализовывать не само желание, а его смысл, то и желания, как, как бы они ни были привязаны к этому смыслу, логически, эмоционально, физически, памятью, неважно как, не реализуются. Значит, соответственно, надо снимать запрет со смысла, а не столько с самого желания. Чтобы снять запрет со смысла, можно только лишь двумя способами. То есть полностью изменить систему значений, систему ценностей по уровню бухиального тела, что вам пока недоступно, потому что мы занимаемся этим на пятом курсе. А на уровне астрала это второй способ. Пожелать настолько сильно, что любое нельзя, станет просто несущественным. То есть настолько несущественно, потому что желание будет переполнять себя самому. И вот этот принцип избыточности энергии в астральном теле есть залог того, чтобы мечты реализовываются. Другое дело, что если на уровне ментала, например, на уровне картины мира, на уровне паузала, на уровне кармических цепочек и уж, конечно, на уровне духиала стоят запреты на право реализовывать себя таким вот образом, то это... Мечта, да, она при достижении может быть отторгнута самим человеком, то есть как часто мы получали желаемое и говорили, нет-нет-нет, это, это не своевременно, это уже не надо, это вообще не для меня, а то и вообще не заметить даже, что мечта реализовалась, очень и очень часто. Вы в детстве очень ярко мечтали об очень многих вещах, о велосипеде. О собаке, о кошке. Так только умеет мечтать только в детстве, потому что ребенок мечтает тотально. Если он мечтает о собаке, он о ней мечтает. Он делает это каждую секунду жизни. Он все силы вкладывает в эту мечту о собаке, о велосипеде, о чем-то там еще. Если ребенок влюбляется, он влюбляется, знаете, знаете, на всю жизнь. Всегда. Сколько ему не говори, но это пройдет. Это практически оскорбление. Это никогда не пройдет. Такое чувство не может пройти. Самые прекрасные стихи всегда пишутся именно на этом чувстве. И самые прекрасные романтические произведения всегда пишутся на этом чувстве. Именно поэтому все лирики и романисты это люди по психотипу дети, у которых точка сборки никогда сострала астрала не сдвигается. Только они могут переживать эти эмоции ярко и сильно. Но при этом при всем чувство ребенка недолговечно, и мы родители. Знаю, и знаю, что чувства недолговечны как и у маленького человека ребенка, так и у взрослого человека с психотипом ребенка. Они всегда изменяются под более обстоятельств. Ребенку подари новую игрушку, он старый, он вполне может забыть. Да? Вот. Но сейчас мы с вами берем не это особенное качество короткости детской памяти, а мы с вами берем умение ребенка желать так, как не умеет желать взрослого. Особенно вам, присутствующим здесь, почти всех, кроме одного человека, находятся здесь с психотипом родителей. Вот поэтому вам ты ребенок, ты, ты, ребенок да, ты ребенок, ты умеешь ярко и сильно желать. Все остальные тут взрослые тети у тебя во всех смыслах. Да. Желать, желать и мечтать, мы умеем плохо. Мы хорошо умеем ставить себе цели и очень хорошо умеем прописывать логическую цепочку для целей. Беда в том, что наши цели сбываются не всегда, только по одной простой причине не хватает энергии и цель энергией желания, энергия страха. И вот данная практика вам как раз очень сильно поможет. Вам, человек с пехотипом ребенка, это очень сильно поможет не бояться своих собственных желаний, потому что этот мир создан для детей, и ваши желания здесь должны реализовываться в первую очередь, и то только потом от того, что от вас осталось, останется нам. Ну уж ладно, мы уж подождем все лучше детям, пожалуйста. Итак, для того, чтобы мы с вами сейчас попробовали провести анализ своих детских желаний, мы их будем не просто воспринимать, мы будем искать истинный смысл, что за этими желаниями стоит. И вот это наша самая главная цель, если мы сумеем этот истинный смысл откопать, то это значит, что мы с вами на 50% продвинулись к результату. Мы не только эти свои мечты реализуем, мы реализуем все мечты в комплексе, которые так или иначе подспудно поддерживают нам это истинное желание. Потому что реализовываться он может ну, десятками способов, а то и тысячами. Но если стоит запрет на истинное желание, то стоит запрет и на формах его реализации. Если оно хоть как-то подспудно, подсознание посчитает, что реализовывается именно это чувство. Какой ужас, какая стыдоба, кошмар запретить не надо. Вот мы сейчас с вами эту стволку, которая под запретом, и попытаемся размотать. Не у всех она, конечно, есть. Среди нас есть люди, у которых желание исполняются и цели реализовываются. Это говорит о том, что духовных запретов почти нет. Ну так повезло. повезло. Вот. А может не повезло? Может человек сам решал эти вопросы целенаправленно, убирая из своей, из своей головы ненужное количество паракатов. Но все-таки, если они есть... То мы с вами их сейчас удалим. Для этого нам с вами нужно провести небольшую, небольшую аналитическую работу. Следующей. Давайте попробуем вспомнить. Сначала мы с вами возьмем детские желания. Ну, возьмите, пожалуйста, ваш конспект и разграфите страничку на две колоночки. Первую колоночку мы озаглавим детские, а вторую колоночку мы озаглавим взрослые. Сначала чистая математика, чистая аналитика, чистый ментал. Да? Потом будем включать немножко позже, когда с менталом разберемся. Итак, детские желания есть трех категорий. Да, которые мы с вами попробуем разобрать, они как бы немножечко находятся с одной стороны в стороне друг от друга, а с другой стороны они очень друг к другом будут перекрытаться, и вы это увидите. Значит, первое, первое желание, с которым мы с вами проработаем, это тот самый глупый вопрос, который вам задавали взрослые и умные люди. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Помните? Даже сочинение школьное высоко написано. Кем стать? И мы как-то в возрасте отвечали, в разном возрасте, по-разному отвечали на этот вопрос. И всегда отвечали как-то. Давайте попробуем вспомнить как. -то. И, возможно, не всегда одинаково. Даже, скорее всего, всегда по-разному. Все зависит от обстоятельств. Но, тем не менее, мы как выбирали какие-то определенные профессии. Да? Давайте попробуем вспомнить какие. потом сейчас пока вот мы вторая категория желаний имеет отношение уже не столько как к проявлению тебя как личности в социуме, потому что это проявление личности в социуме, да, как я себя буду демонстрировать окружающему миру. Вторая категория имеет отношение к обществу, к которому ты хочешь себя а именно, в детстве были определенные предпочтения, да? мы хотели дружить с кем-то, общаться с кем-то, в какой-то компании, и вот это тоже необходимо вспомнить, с кем дружить. Были какие-то предпочтения у нас, то есть с этой девочкой я хочу дружить, с этим мальчиком я дружить не хочу, да, вот с этой девочкой хочу. И вот должны вспомнить, с кем именно. И третья категория желаний имеет материально-предметный характер, то есть что-то мы хотели иметь от своих родителей да, или от родственников, владеющих кошельком, мы очень хотели, чтобы они это дело нам обеспечили. Материально-предметный мир, то есть что мы очень хотели иметь так прямо, что аж, аж вот сводила как хотелось. И если, конечно, родители были не настолько добры и щедры, что выполняли каждое желание, которое даже не успеет быть произнесено, то, скорее всего, были ощущения вот этой неудовлетворенности, неудовлетворенности от невозможности получить сразу чего я хочу. Вспомните об этом. Взрослые свои желания, желания сегодняшнего дня или уже разумного взрослого состояния, мы также попробуем разобрать по этим трем категориям, а именно личное тайное желание, которое есть у вас у каждого, я, я полагаю, но которое вы не рассказываете никому, здесь его тоже рассказывать не надо, но надо о нем подумать. Личное тайное желание. И по второй категории также имеет отношение к обществу. И во взрослом состоянии мы тоже думаем об обществе, в котором нам хотелось быть, прописаться и иметь там официальный статус, официальные права, то есть иметь возможность постоянно быть вхожими, общаться в каком-то определенном обществе, да? то есть с кем общаться, с кем общаться? с каким классом, с каким статусом и так далее. Есть такое, такая потребность, да? возможно, она как-то перекликается с личным тайным желанием, да? эту связь вы тоже скорее всего узрите. А здесь по третьей категории та же самая материально-предметная необходимость. Что вам хочется сейчас иметь? очень Понятно, что, скорее всего, по второй колонке по взрослому состоянию мы рассматриваем желания нереализованные, потому что если бы они были реализованы, мы бы сейчас их не желали. По детскому состоянию какая-то часть желаний может быть реализована, но, скорее всего, вы будете вспоминать то, что мне очень удалось. Да? И это будет в данном случае правильно. Итак, у нас есть пять минут для того, чтобы мы посидели, подумали, зафиксировали себе эти свои воспоминания, после чего нам придется проработать их энергетически, каждое из этих воспоминаний. Цель, что стоит за каждым желанием. Задача ясна? Слышу. Вопросы ответ? Тогда на эту работу у нас 10 минут. Спокойно работайте, спокойно вспоминайте, не спешите. Чем больше вспомните, тем лучше. Выборка здесь играет позитивное значение, то есть множество желаний значит множество. А вот Вопрос по детскому возрасту, да. это примерно на который момент? До момента, когда ты, возможно, не начала, не, не, не получила возможность как бы реализовывать свои желания самостоятельно. То есть это твои, твои желания зависимы были от зависимы от, да, от родителей, от обстоятельств, от общества, то есть желания, которые ты не могла объяснить себе невозможность реализовать иначе, чем запретом окружающего мира. Скорее так. Да, то есть это где-то вот 14-15 лет. Да. 14-15 лет уже, в общем-то, я думаю, что мы находили возможность.